В астрологическом плане финал года будет ну просто фееричным. 13-14 декабря нас ждет лучший звездопад. Метеорный поток Гемениды. До 120 метеоров в час. Так что, друзья, готовьте желания. 22 декабря день зимнего солнцестояния. Самая длинная ночь в году и самый короткий день. Ну а 26-го кольцевое солнечное затмение. Очень яркое зрелище. Как встретить и провести все эти дни и вообще последний месяц года, узнаем у нашей. Гости, астролога Веры Хубилашвили. Вера, доброе, доброе утро. утро. Доброе утро. Ну, такое Чувство, что к концу года звезды устраивают просто праздничный концерт. Вопрос, насколько он праздничный? Действительно, конец года очень яркий. В этом году столько событий, вы их уже перечислили, и это действительно очень большой подарок для нас. Начнем с метеорита, потому что это один из самых волшебных, я бы назвала, потоков с небес, который позволяет нам именно в это время загадывать первые наше mm -hmm. желания, не дожидаясь новогодней ночи. То, что нас ожидает далее, это, соответственно, зимнее солнцестояние. В это время открыты небеса, и можно всегда загадывать желания, которые нам так или иначе хотелось бы То есть связь с космосом в эти дни особенно яркая и сильная. Можно сказать, что да, завершает этот период коридор да, затмения. Да, он открывает коридор затмения, так называемое астрологическое время, и это совпадает еще и с Новым годом. Коридор затмения всегда желательно вести себя более спокойно, потому что это время уже кармических возможностей и перемен. Основная главная рекомендация в это время быть более внимательным к своим мыслям, к своим действиям и поступкам, и это касается всех без исключения. Давайте про здоровье. Вот два дня будет метеорный поток. Замечательное зрелище, 120 метеоров. Отразится это на здоровье, ну как, например, магнитные бури влияют на наше самочувствие. Или нет таких данных. Да, поняла ваш вопрос. Тут даже не 120, а 140 будет метеоров. О -о -о, более кстати, чем, растут, чем 2 метеора в минуту. Да, и есть опасения, что это может быть опасно для здоровья, но на самом деле нет. Это минеральная составляющая, поэтому для людей это не несет То есть -то чисто визуальная угроза. красота. И визуальная, да, и наблюдать за этим можно до самого рассвета, но э, увидеть его будет не так легко сразу, потому что зрение должно быть готовым я рекомендую хотя бы минут 30 э -э -э, сонастраивается с темнотой Но декабрь только начался всем знаком зодиака интересно как же он пройдет давайте э -э приступим и пройдем пока по огненным знаком зодиака это у нас овны львы и стрельцы чего им ждать эти знаки являются по-своему счастливчиками в вопросах финансовых возможностей. Да, планета Юпитер находилась очень долго в знаке Стрельца, и сейчас она будет награждать всех своих подопечных, которые под прицелом юпитерианских возможностей. Юпитер — это планета большой удачи, и она могла даровать в течение последних нескольких месяцев всем огненным знаком возможности заработать. И если эти возможности были использованы, то в декабре. Все огненные знаки их обязательно реализуют. Как сложится финал года и последний месяц года для знаков Земли? Это козероги, телецы и девы. Для земных знаков будет время больших возможностей в плане карьеры. И это, наверное, для них время известных достижений, когда финал года и когда результаты года будут действительно на высоте. Особенно для козерогов, потому что козероги всегда у нас знают, чего делать и как это сделать лучшим образом. Поэтому, если вы хотите в карьерных возможностях добиться каких-то промоушенов, результатов, может быть, новых планов и достижений, используйте. Пользуйте декабрь, в описательном порядке. Чего опасаться в декабре знаком воздуха? Это у нас весы, водолеи и близнецы. И эта стихия у нас больше будет сфокусирована на сферу романтики. Mm -hmm. В вопросах чувственной сферы у воздушных знаков сейчас наступает выбор, определенный выбор. Либо с теми партнерами, с кем они уже давно идут рука об руку, перейти на более высокий уровень взаимоотношений и, естественно, войти в новогоднюю ночь более счастливыми, либо что-то предпринять для каких-то новых перемен в своей жизни. А что сулит декабрь водным знакомым? Это рыбы, раки, скорпионы. А, водная стихия будет в этом периоде в большей степени сконцентрирована на духовном и творческом начале. Поэтому если представители водной стихии хотят в новом году реализовать какие-то для себя творческие успехи, достичь каких-то возможных подарков от Вселенной и что-то сделать интересное для этого мира, то сейчас самое время настроиться на эту волну, потому что звезды будут на вашей стороне. Ну что ж, по-моему, отличный финал года. Да, и есть время еще настроиться. Спасибо большое за интересный разговор. Доброго дня. Спасибо и вам большое.